Конституцию России, знаете, хорошо? Как думаете? Довольно-таки. Конституцию России, знаете такой? Слышал? какую тему На тему Конституции России. Знаете такое? Нет, не знаю. Нет, нет смотрите. смотрите, я вам буду читать фразы из Конституции, но не всегда из российской. А вы должны угадать, это Россия или не Россия. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Россия или не Россия? Нет. А, Россия. Ну, да? на словах, да. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Это российская Правильно. Похоже на российскую. Да, Россия. В России есть такое. Совершенно верно, в России есть. А, ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более чем в два раза. Ну, Россия, ну. Но... Думаете, есть такое в российском? Ну нет, у нас это очень не надо. А у вас как тогда? У нас? Да как, кто знает. Это ага. чужая. чужая. Да. А, а в России какие а. ограничения такие такого А в России, я, я не знаю, там были. Сколько угодно раз? Нет, нет, там какие то же ограниченное. Это не про нас. Это не про нас. Это, не Это, нас. Это США. А у нас как? Все знают как. Ну, как? У нас два раза подряд. Ну, да, у нас два раза. Третий, э, наверное, у нас будет. именно два раза подряд, затем перерыв на Медведева угу. и затем и все дальше, знают да. как. Подряд. Ага. Да, в России, если не подряд, то можно все Да, это я выписал из США Мужчина и женщина имеют равные права и свободы И равные возможности для их реализации Россия Я думаю, да, это тоже Россия Нет, это не про нас В статье 19 Мужчина и женщина имеют равные права и свободы в российской конституции Дети должны рассматриваться как равноправные личности И они должны иметь возможность влиять на дела, затрагивающие их самих Нет Но вообще ничего подобного не имеется. Конституция В вообще про детей почти Я не ничего не нет. А, это Финляндия. В Финляндии вот имеется. Ни одно лицо, кроме гражданина по праву рождения, не может быть избрано на должность президента. Нет. Нет, наверное, не Россия. То больше на Японию похоже. А там... это конституция, именно из Конституции Российской Федерации взятые, да? А, да. Нет, я, вы... я имею из Советского Союза. Нет, это... да, да. <свят> У нет. нас был отец народа, грузин. А. И все было нормально. Не, ну я про нынешнюю конституцию <свят> говорю. <свят> Правильно? <свят> это я прочитал из США. Знаете, какие ограничения в России, если заходить стать президентом? Иметь имя Владимир. <свят> да, это одно из трех условий. Россия? <свят> а, нет. В России главное, чужая последние 10 лет жизнь. жить в России, но, но, но родиться, приехать можно откуда это угодно. Чужая. А это США. Да. Нужно именно родиться в США, чтобы быть президентом. А Барак Обама родился в США? Родился в США, да? Ну, то есть у него там откуда-то, да, но родился в США. Общее образование обязательно? Россия а, или не Россия? Обязательно у нас есть. Там право на образование указано, а вот должно ли оно быть обязательным? Думаю, что да. Россия? Да. Россия. да. да. Все имеют право на доступ к интернету и свободное пользование интернетом. Я сейчас начинаю просто перебирать все запреты интернета, которые вводятся в России. Но их Я думаю, что это. Ну, например, в, в Конституции же есть и свобода мирно собираться. Это не мешает запретам потом существовать, да? Так что это не аргумент строго, да? Да, согласен. Да, только... Я думаю, для... в Конституции России именно про конкретный интернет ничего не написано. В Конституции 94-й. Народным голосованием принято. Тогда был интернет? 93-й. Не, не знаю у нас все доступно. В Конституции, думаете, это закреплено? Мне кажется, нет. Не закреплено. Это Грузия. В Грузии с 2017 года внесена поправка, что все имеют право на доступ к интернету. Спасибо за участие. Почитайте, освежите память в Конституцию. Спасибо. Это полезно, нужно, это основной закон. О, вот у нас его юристу познакомил, который не значит, что Конституции. Хорошо. Пусть знает. Спасибо. Right